Приветствую всех любителей видеоигр, продолжаем вами игру с 3. на вот такой вот приятной ноте, с музычкой, почему бы и нет, конечно на самом деле думал, что лучше закончить серию с музыкой, так, надо кстати кое-что посмотреть, да, все нормально, все хорошо, и песенка хорошая, красивая, мне нравится, играет вообще прекрасно, ну что, эх, было хорошо, но, О, Блин, я на таком моменте встаю тут, тут, тут, тут. А -а. Хорошая песня, ну ладно Так, ой, что я делаю? Что я делаю? Как комментарий посмотреть? Значит, у нас есть открыто пароль от сейфа Записная книжка Электрический. Так, записная книжка Долку, Клементини, электрический кабель, по-моему, надо было отнести. Кому? Фиг, он долго играть, интересно, еще будет. А, то есть, если я уйду, то все, да? А, просто не слышно. А, да, все, то есть, если я уйду, то все, он прекращает играть. Ну, ладно. Фиг с ним. Так, что у нас там? Что у нас там? По-моему, вот... Нет, не вот здесь. Вот здесь мы брали... Как раз моющее средство Не-не-не, мы уже с тобой поговорили, спасибо Так, а кому отнести-то надо было это самое э, Провод Провода кому-то надо было отнести А кому не помню Еще помню, очень долго пытался залезть Там кто-то... А, так, здравствуй, малыш. принес электрический кабель Я бы с удовольствием сделал для тебя пончо Но мне нужен кабель Давай, конечно, держи Благодарю, мой друг, я немедленно приступлю к работе а, то есть даже вот так, да? То есть даже никуда бегать ничего не придется. Она сразу его сделает. Получи новый предмет, пончу. Держи, малыш, он тебе отлично подойдет. Пончо. Одна из моих лучших работ. Спасибо. Давайте подремся об нее. И все, и завис. Отлично. Спасибо, бабушка. Так, а куда этот пончу можно деть? Выглядит очень теплым. Идеально для замерзшего робота. А, Хорошо, ладно, я понял Так, теперь пойдем по сюжету Я, правда, хотел бы отнести все эти там книжки Клементини и так далее и тому подобное а, Это познакомиться просто, с ними нет смысла познакомиться Это просто бабушка, хорошо а, Клементине или еще там кому-то надо было передать некоторые записи, Розе Так, а кто у нас там есть? Док и Клементина Не знаю, кто такой Док пока что Думаю, с ним еще увидимся Осма. Хорошо. Зоуи. Так, пойдем наверх. Может, здесь кто-то есть, кто нам нужен? Так, как зовут? Хранитель. Хорошо. Йорс, Ронин, Анжала и Йохан. Пойдем наверх, ладно. Мы, походу, наверху придется искать. Это Роша. А, точно, у нас еще здесь есть человек. Морус, Хорошо. А тут кто обменивается предметами на другой стороне? Жалко, я не могу прыгать это мне немножко очень жалко немножко на да все все все беги ага это азус а ты лико значит здесь все те кто нам нужны здесь никого нет хорошо нам надо наверх поэтому будем искать способ подниматься наверх так хорошо, хорошо. отлично я походу способ с первого раза нашел или нет походу нет Блин, аж как-то обидно. Я аж прям надеялся, что я аж прям с первого раза сейчас залезу наверх. Так, ладно, хорошо. Здесь я по трубам лазить не могу. А, вот сюда могу. Отлично. Так, а вот и нужная нам вывеска, в принципе. Вот по той трубе залезем. Так, кстати, а кто у нас там? У нас там кто-нибудь есть? Я просто не помню. Так, а где это я? Это я в библиотеку, по-моему, пришел, пришуршал. Здесь какие-то записи, документы. Так, да, здесь я ничего делать не могу. Даже покуратурю, прикиньте, полазить не могу. Здесь есть кровать. И все. Ладно, потом разберемся. Блин, он так может приятно. Так, нам нужна вон та новая вывеска. Куда ты? Куда? Куда? Обратно, обратно, вернись. Так, а тебя как зовут? то Я могу рядом с ним лечь, да? Судя по всему, рядом с ним лечь, отдохнуть. Блин, и вправду. Не, мы, конечно, будем. Могли бы отдохнуть, но отдохнем уже потом. Мы только проснулись, сколько можно лежать. А, ну... Ой, вы потягушечки. Боже, да, выспались. Будем считать, что одна минута жизни в игровом варианте час отдыха. Так, а тебя как зовут? Мипа. Отличная погода. Так, пароль от сейфа. Это очень. Ага, понятно. Эх, я хотел уронить. Но не дали. Да, да, да. Я иду туда, наверное, куда надо. Ну, я надеюсь, что иду туда, куда надо. Опа, перевести. Электроснабжение и вентиляция. О! Бросить. Так, где я отключил? А, все, понял, где я отключил. Незаконное проникновение Так, где я? Камера слишком близко просто Так Отлично Я смог открыть себе проход Чтобы потом никуда далеко не лазить А что-нибудь интересное Это я здесь найду? Или нет? Сумка. Так, ну, судя по всему, здесь из интересного я ничего не найду. А, можно попить. Вот попить надо обязательно. Я тоже попью, пожалуйста. Почему бы и нет? Хорошо. Ну ладно. Если ничего интересного здесь нет, идем дальше. Стоп. А, это просто залезть. Так, на это. Ой, я могу и на эту полку залезть. Тут есть что-нибудь? Нет, ничего. Жаль. Дальше. Так, и куда это я? Ам, не понял. Это такой в целом проход, куда нам надо, или как? Там что-то где-то дребезжит, меня что-то напрягает. Так, здесь нам дверь не открывают, хорошо. Так, мито. Поня... А, подожди, особо, зачем открывали этот проход? Интересно, блин. Ладно, пофиг. Так, нам, судя по всему, надо еще выше. Что-то у меня тут звук напрягает. Ну, а, потом разберемся. А, закрепляй. А, привет. Телевизор не может починить расстроенный. Знаете, mm. а у него, кстати, это... Радужный какой-то экранчик. Я бы точнее сказал не радужный, ой, сенсор, сенсор. Ну да, у него, наверное, матрица поломана. <coughs> Мама, бесполезно. Зачем я их отпустил, теперь я совсем один? Эй, ты, чего тебе надо? <coughs> Это фотография аутсайда? Ты хочешь туда попасть? Да. Даже не пытайся, это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали, и я остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться, но этот... <кх> ä, прям Прямо... <кх> Передатчик не работает. Мы с друзьями вели записи ваших... Наших исследований аутсайда. Вот, возьми мои. Если действительно хочешь, туда пойти. Получи новый предмет. Записная книжка Мумо. Теперь ты сам по себе... Я завязался аутсайдом, удачи Мама выглядит очень грустно, он скучает по друзьям Давай я посмотрю записную книжку, которую он вам дал Манифест аутсайдеров Мы должны попасть в аутсайд любой ценой Мы должны защищать наших братьев и сестер Мы должны держаться подальше от Зурков Подпись Клементина с Балтазар, Док и Момо Похоже, имя Момо было добавлено позже Думаю, нам нужно найти другие записные книжки так, а робот починить эту штуку не может. Жаль. Так, подожди, я сли ему дать. Привет, маленький кот. Все еще ищешь эти бесполезные записные книжки? Так. О, это принадлежит Доку. Он был настоящим за таком электронике Он всегда стоял на пороге великих открытий. Это моя записная книжка. Я был последним, кто присоединился к аутсайдерам. И я последний оставшийся из них. А, все, Да. А, Клементин. О, ты нашел записи, которые оставила Клементин, она была очень храброй, знаешь ли? Самому бесстрашному роботу, которого когда-либо встречал. А, все. А что надо еще. Еж... Надо что? Аутсайдеры. Это шо? То есть, это шо, блядь? Шокую тут. Это вы что, предлагаете реально сейчас ходить по миру? А, понятно, сейчас будем драть, да? Ну да, открой нам дверь, пожалуйста. И я перестану это делать. Откроешь? Нет? Тебе пофиг? Жаль. Да. О, мячик. Да ладно, хватит все драть. Дай мячиком поиграться немножко. А давайте музычку переключим. А, я переключу, я думал, я реально выключу сейчас. О, я обоим твоим хана. Так, хорошо. Значит, мы сейчас будем реально бегать, искать... Эти самые? Как их? Так, это выключить. Это самое. Не-не-не, она должна упасть. Во, нечего здесь порядок оставлять. Так, опа, запомнить. Back home to... О, обратно давай я помню эту игру мне кажется ее разработали недолго после моего создания плохо помню мы с ученым много в нее играли было весело я скучаю по нему почему не могу вспомнить его имя о кстати отлично много уже синеньких осталось последние последние синие записи тогда может быть он сможет вспомнить ученого но именно ученого а не что-то еще так а что если я тебе дам пончо а, Дворечный фото, настоящий гиг, сможет, но, так, к сожалению, не имею, играть. Вот, держи пончик. о, бабушка, знаю знаешь, она очень талантлива. Все, понятно, здесь делать нечего. Я понял. Этот символ на стене совпадает с символом записной книжки. Ага. Мы здесь уже были, но не мешало бы проверить, есть ли здесь и другие подробные знаки. Вот оно что... Так, значит, это надо осматриваться. Ну поехали вниз, ладно. Опусти меня, пожалуйста. <coughs> так, символы на стене, да? Хм. Похож. Похож. Он видите, вот этот символ с окошком. Но ну, мы там, по-моему, были. Так, а как туда попасть? А, туда надо кругом идти, я понял. Зачем я спустился? Ну, было весело. нас Спускаться не... Э, это Подниматься не спускаться, поэтому... Поэтому все нормально. Но там я, по-моему, был внутри, нет? Разве? А может быть... А, да, только я был здесь. Но я ничего не нашел. Так, хорошо, идем еще раз. Значит, нужно быть более внимательным. Так, а как быть более внимательным? Никто не сказал Так, хорошо Может, надо коробку уронить? Нет, здесь вроде в коробках ничего нет Опа, я сказал нету ничего И тут, ба тебе, книжка Наконец-то, последняя записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Зболтар. Все следы органической жизни исчезли за исключением тех, кого мы называем зурками. Они едят практически все, что движется, размножается с невероятной скоростью, как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. О! В этой книжке есть записка. Там записано. В приеме передачек есть конструктивный недостаток, но кажется, я помню, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь маму починить самой передачу передачи. Если свяжемся с верхний уровень, то, может быть, стоит наш пропуск наверх. Давай покажем ему, что мы нашли. Вот это, вот это пушка, вот это я быстро справился. Х блин, я вроде бы даже, знаете, даже и подумать не мог. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, вернись. А, блин, нет, а все. А только вот сюда теперь, вниз чуть-чуть. И вот этот вот небольшой круг опять совершит, петлевой, так скажем. Не-не-не, нам сюда спускаться нельзя Мы отсюда, а нам к Мумо А к Мумо это вот сюда наверх А чтобы вот сюда наверх, надо сделать небольшой круг Хорошо Так, это сюда Потом вот сюда Это очень хорошо, что я эти книжки искал до этого Очень хорошо А можно мне наверх? О, спасибо Так, в окошко к нему Теперь понятно, почему с сидит Конечно так, вот. Это записная книжка с, оплета... а, с Балтазара, верно? Я редко понимаю, о чем он говорит, но он был очень мудрым. Погоди, ты действительно нашел все записные книжки моих друзей? Да. А, что говорится в этой записке? Прям передатчик можно починить. Это невероятно. Это значит, что у нас будет связь за пределами трущок. Клементина, с Балтазар, док. Мне жаль, что я вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Спасибо. Возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Когда давай починим вот кусок лама под названием передатчик. Так, давайте-давайте. Ой, да хотя бы даже показывает. Ой, это бабушка. Его, наверное, бабушка. Как они чинят. Так, вауля, работает. Пойдем со мной. Я тебе тут все подрал немножко, ну да ладно. Да-да-да, я готов, пойдем. Там наверху. Видишь, что здание возвращающееся над остальным. Если узнаешь термопередатчик к наверху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Получен новый предмет. Ты единственный, кто достаточно мало быстров, чтобы увернуться от зурков. Ты нужен нам маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Вон в, той, в том здании, да, значит, надо установить. Я не очень-то и хочу. Блять, он закрыл уже. Вот это подстава. Ладно. Ну что, пошел момент хоррора и опасностей. Фу -фу -фу. Теперь действуем очень аккуратно, потому что это уже крыша. Это уже опасная территория, где вот есть вот такие вот зурки, которые нас сожрут в случае чего. Они нас сожрут, даже не пожалеют. Так. Как нам бы быстро... Ага, вон они, около мусора тусуются. Они их типа пытаются вскрыть и съесть. Ладно. Ну что, ран? Отлично, отлично. Мы их привлекли, сейчас просто оп, оп, оп. И все, да? Ха! Они к своим мусоркам вернулись, потому что не смогли меня догнать. Это хорошо. Сюда я наверх залезть не могу. и Очень жаль. Айдите сюда, мои маленькие крысятки. Они могут сюда прыгать? Отлично, что нет. Это хорошая новость. Ух ты, блядь, могут. Ух ты, блядь, могут. Прыгай, прыгай. Киса. <прыгай> вот это сейчас было очень неожиданным вопросом. Смотрите, смотрите, они теперь туда вернулись, потому что ищут меня там теперь. Потому что ну, у меня же там нет. Понимать бы куда идти, если честно. Ну, я как бы, в принципе, понимаю, куда идти, но не настолько. Так, тут есть кто-нибудь аккуратненько. Проходим немножко. Так, что это за надпись? Голод полунионовых огней. Так было всегда. Раньше существовали строгие ограничения. На потреблении энергии, особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включал радужные лампы, неоновые виски по всему дому. Этого человека схватили и больше его никто не видел. Но это вернуло люди на делу. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатель ничего не смогли с этим поделать. Как люди снова могли увидеть цвета, как в аутсайде? Я думаю, это помогло. Ага, я что-то пропустил. Хорошо, я понял. Но это я что-то в трущобах пропустил, это вот я понял. Так, а куда мне? Стопать, а это я что, не туда пришел, что ли? А это плохо, немножко. А, не-не-не, все нормально походу. Да, да, да, все нормально. Так, сюда. И сейчас еще разочек надо, наверное, прыгнуть сюда. Оп. Да, отлично. Так, главное. а ага, это через бочку. Так, типа камеру следят. Так, сейчас вплотную подвинем, чтобы это самое... Чтобы инерция была хорошая. Ага. Ага. Тихо, тихо, тихо. Так, а что там наверху? Там наверху, конечно, крыша. Я это прекрасно понимаю, но... Можно ли туда залезть? А, не, не дают никак. Ладно, ничего страшного. Блин, вот эти вот штуки меня напрягают вообще конкретно все дома в этом говнище. Тихо, тихо. Так, теперь надо осмотреться, потому что я боюсь, что вот из-за этой красной штуки здесь зурки точно есть. Так, мы заходим сюда. Это какая-то клетка. И не факт, что мы сможем сразу с первого раза войти сюда. Так, там нам делать нечего. Бля, я так и думал, но. И на забор залезть не могу. А, все, тут все нормально. Взломать дверь. Сейчас взломаем, конечно. Мы сейчас взломаем, и они меня сожрут с концами. Так. Ну ладно, они пока там дверью заняты. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Так, а как их привлечь внимание только если я сюда прыгну? Ну, если я взломаю дверь, то они мне не дадут... А, ну, в принципе, их можно... Давай, взламываем. Ага. Ага. А, на них все равно идут за мной. Так, смотрите, сейчас им взламывает дверь. Ага. А я прыгаю сюда и прыгаю сюда. Все. Фух. Тусуйтесь там, пацаны. Напугали меня немножко, женщина, напугали. Блин, они так противно это самое. У меня аж мурашки похожи, противные издают эти звуки. Вообще жесть. Если честно, прям очень неприятно. Так. А... Я понимаю, что мне куда-то, наверное, направо. Но я хочу попробовать... А, хочу. Так, подождите. Я могу ли попробовать реально пойти на вывеску залезть? Нет, не могу, не дают. Жаль. Жаль. Так, здесь вроде спокойненько. Ох ты, сколько там этих зурков, вы посмотрите. Мне же не кажется, да? Нет, это яйца какие-то. Блин. Я боюсь спущусь, и они все повылазят. Так. <uncle two> Недолго думая. <г Side> так, все нормально, хорошо. Ух ты, божечки. Как это место противно выглядит. Внизу никого? Никого. Никого. Ладно, действуем аккуратно Был автосейф, и это ничему хорошему не означает Тихо Так, все, опасность миновала, мы высоко А, вон она, опасность Ну, конечно блин. Так, эти пацанята Высоко достаточно прыгают Но нам, наверное, туда надо И уже оттуда по кругу Так Хорошо так, они меня услышали. Все, все побежали, и я побежал. Тихо, тихо, тихо. Ага. ага, ага, ага. Так, хорошо. Вот, они, пацаны тоже побежали. Сейчас они пойдут налево, а я пойду направо. Все просто. Они здесь не допрыгнут, это мы знаем. Ага, отлично, отлично. Ага, хорошо, хорошо. Оп, сразу бегаю, чтобы повыше быть. Ой, подальше улететь. Так, как я понимаю, зурки добрались очень высоко. Так, куда мне? Я вижу пацанят. Видел, по крайней мере. А, вон они дверь пытаются открыть. Хорошо. Я понял, они тут заперти. Так, вижу воспоминания. Сначала к ним. Тихо, тихо, тихо. Корпорация Неко. Они отвечали за утилизацию отходов Когда мусор с верхних этажей переполнил трущоба Они попытались Разработать бактерии Чтобы его растворить После исчезновения людей бактерии мутировали Выросли стали пожирать не только мусор Так и появились звуки Вперед Вот оно что Мать Твою это такое вот оно что? Так, стопы Если я открою дверь. Ага, ага, ага, ага. Конечно, не проблема. Взламывай, пожалуйста. Ага, молодец. Они побегут сюда. Мы вот сюда. Так, стопы Ага. Это я слишком быстро сюда перебежал. Хорошо. <гас> ух ты, блядь, ух ты, блядь, ух ты, блядь, ух ты, ух ты, неожиданный поворот Закрой дверь Все, пацанята, не судьба Неожиданно сейчас было <гас> <гас> Блядь, что это за звук-то сейчас был? Да стой, куда ты, иди сюда Это они так противно прыгают? Божечка Да. Так, а ч я это сам? А не понял да тфу на вас. Надо, может, немножко чуть подальше сделать. А почему я не могу прыгнуть на забор? Не понял. А... Не понял. А если я сейчас открою дверь? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ага, ага Надеюсь, они тупенькие Да, не тупенькие, хорошо То есть они начали есть даже все, что живое Неплохо, мы ну. О, звуки Так, хорошо Ух ты Какие умные падлы Но я умнее, пацаны Тихо, тихо Так, а куда мне? Ага, я точно сюда Отлично так высоко они не запрыгнут. А мне ведь потом еще обратно возвращаться. Блин, боюсь, я сейчас с лифта опущусь, и там будут зурки. Ну или даже если не будет, то звук их точно привлечет. Я же сказал. А вы что, пацаны, думали я... Блядь. Я понял По-моему, половина спрыгнула с крыши. Ну ладно, ребят Я как бы никуда не спешу Я могу по кругу побегать Блять, как их много, божечки Божечки, нет, нет, нет, нет Я хочу жить, я хочу жить, пацанята Пацанята, пацанята, я хочу жить Я хочу жить, я хочу жить Отлично, отлично, отлично. Половина просто попадал. Блять, а как, а куда мне дальше что? Так, ага. Блять, не пизда. Нет, ладно, я живой. Да, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. Отстаньте, отстаньте от меня. Блять, только не внутрь, я вас прошу. Только не внутрь, блять. А, понимаете, пацаны хватаются? Хватаются, я пацан, и падают. Это хорошо, ладно. да, что они лазит на уме. Если бы они могли бы еще бы лазать, это было бы очень легко. Но самое обидное, что их сделали бесконечно. Вот это реально обидно. А по той простой причине, что вот они падали с крыши, они потом опять из домов пройли. Это на самом деле не просто обидно. Это необычайно обидно, сука, с моей стороны. Так. Ага, я понял. Намек ясен. Мур, да, мур, мур. Так, тут, колючая проволока. Все, я думаю, что я в принципе в некой безопасности. Вот мы и добрались условия термопередачи на антенну. Так, хорошо. Че утро напоминает. А, во, загорается. А быстрый спуск нам как-нибудь организуют, <с> было бы неплохо. Я не очень хочу обратно таким же способом возвращаться. Так, как-то долго все это загорается, но атмосферно, атмосферно. Выгля выглядело красиво весьма. А, да вот и спуск быстрый. Надеюсь, я на этой локации не упустил точки памяти. Нет, стой, стой, стой, не спускайся, подожди, котик, подожди. Смотри, какой вид отсюда. Выглядит очень красиво. Я вспомнил. Город. Он должен был стать убежищем. Ага. Те огни похожи на звезды, но это всего лишь фонари на герметичной крыше, закрывающий город. Люди построили эту оболочку, чтобы защитить себя от аутсайда, но это им дорого обошлось. Отсюда выхода нет. Аутсайд был ужасным местом, совершенно бесплодным, непригодным для жизни и опасным. Но если ты пришел оттуда, значит там снова небезопасно И я обещал не просто пойти в сад, я обещал открыть город Я до сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, а другие нет Но теперь я уверен, что мое предназначение, я должен открыть город Давай вернемся и найдем умо. Теперь, когда мы подключили термопередатчик, можно надеяться на помощь Так, вот мы по сюжетке на 37% открыли воспоминания так, а я еще раз не могу использовать, хорошо Тут вроде бы блять, там еще что-то лазит, пытается сделать Тут вроде бы больше воспоминаний нет Но как я понимаю, я в принципе могу вернуться Туда вниз, если что-то хочу сделать Но здесь вроде бы больше ничего нет, да Хорошо, будем возвращаться Как удобно, да? Ведерка, бля. Быстрый спуск вниз. А ведь я такой путь большой проделал. Боже. Блин, ну так неинтересно, хотел посмотреть, полетать вокруг. Расстроили меня. Зато быстрое возвращение к нему. К МИМО. Трущоба. Часть вторая. записку оставил смотри записка маленький аутсайдер если ты это считаешь, значит ты еще жив отлично я отнес кое-какое оборудование в бар чтобы воспользоваться их антенной. давай встретимся там я заблокировал окно но код чтобы его открыть очень простой это Ага. будь внимательным он чувствительный к регистру увидимся в баре должно быть это код от окна возле входа вперед Вот замок для окна, а код, хм, мне кажется, это буква Х, ошибка, неправильный ключ. Ой, прости, ладно, попробуем еще раз. А потом было О или Ноль. Сейчас посмотрим. Успешно. Сработало. Но ждет нас в баре. Так, а где тут бар? Маленький мой, а ты помнишь, где тут бар? Мне так нравится спускаться на везде. А вы помните, я вообще находил бар или Нет. А куда ты? Нифига себе, вы видели грациозность этой кошки. То кота, ладно. А, вот. Эй, маленький пушистик. Иди сюда, мне удалось поймать сигнал. Ой, столкнулся с бедненькой женщиной. Так, так, так. А можно мне также стул пододвинуть? Хорошо, давай, сажусь. Ой, погладил нас по голове. Как это мило. Давай посмотрим, смогу ли я заставить эту штуку работать. Почти получилось. Прием, меня кто-нибудь слышит? Прием, да, мы тебя слышим, мы из трущоб, мы пытаемся отсюда выбраться и... Погоди, это ты из Балтазар? Момо? Я не могу поверить, я так рад слышать твой голос. Ты где? Остальные в порядке? Да, мы в безопасности, мы нашли путь наверх. Прием, ты все еще меня слышишь? Чтобы добраться до нас, тебе нужно пройти через канализацию. Очень опасно, везде зурки. Канализацию? Но как? Прием. Черт, сигнал пропал. Не могу поверить, он жив. Ему и другим офицерам удалось подняться по канализации? Канализация самое опасное место трущобок, но если с Балтазар выжил, то и у нас получится. На самом деле, на их бы месте, я бы придумал. Вам ни за что в жизни не пробраться через канализацию, там все кишит зурками, они быстро с, с вами расправятся, особенно с тобой, малыш. Многие уже пытались в прошлом, ничего хорошего это не закончилось. В любом случае, я тебя предупредил, твои дела меня не касаются. Да должно быть что-то, чего зурки боятся. Пш. Шеймус. Его отец Док был великим ученым. Он разрабатывал какое-то новое оружие для борьбы с зурками. Несколько лет назад он отправился тестировать устройство и так и не вернулся. С тех пор Шеймус сам на себя не похож. Шеймус, не слушай Он просто напуган, как и я раньше. Если Док создал оружие, то это наш пропуск с записной книжки. Док несколько раз упоминал секретную лабораторию. Должно быть именно там он над этим и работал. В квартире Шимуса может быть подсказка за мной. Так. Ну, пойдем. Я могу медленно ходить? А, да, могу. А вот он просто не быстро ходит. А, это поговорить. Я пойду с пакетом на голове. Бля, управление инверсировано но ничего страшного, я могу это ходить. Тихо, тихо, кисенька. Киса, у меня пакетик на голове. Не трожь, я не вижу у меня пакет на голове. А, все снял. Ну там небольшая такая инверсия управления, но прикольно. Давай ты постучишь, а я прошмыгну. Шеймус, открывай же, ну же. Твой отец хотел бы нам помочь, ты это знаешь. Сейчас мы прошмыгнем, он только откроет дверь, и мы прошмыгнем. Что ж, это последовало ждать. дать, Шеймус очень переживает из-за отца. Он больше и слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не поможет, но вот тебе. Кажется, у меня есть идея. Ты мне поможешь залезть? Отвечай, он мне поможет сейчас залезть. Я же сказал вот, возьми записную книжку Дога и покажи ее Шеймосу. Новый предмет. Она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Найди секретную лабораторию, маленький аутсайдер. Я пойду обратно в бар, чтобы попытаться установить связь с остальными. Хорошо. Так, ты пока подожди. Что ты здесь делаешь? Я же говорю, пробирайся через канализацию за Оставь меня в покое. Хорошо, мы сейчас поговорим, подожди. Да я понял, понял, понял, спасибо. А, мне не дадут, да? Я понял. А-а-а, пишка -а -а, Что это? Погоди, это моего папа? Ого, я и не знал. В нашей квартире есть тайная комната. Но где? Так, отлично. Опа, кажется, я нашел с первого раза. Время покажет. Хорошо. Давай следующую картину уроним. Так, тут ничего нет, хорошо Я почему-то так и думал А, он сейчас увидит, да, что я делаю А, вот и кот Тихо-тихо А, смотрите-смотрите, он наблюдает Он понимает, что мы делаем Так, время покажет Часы остановились, я думаю Сейчас мы еще немножко осмотримся Чтобы, если что, фрагмент памяти найти какой-нибудь Просто же все возможно да-на, да, я тебя понял. Так, время покажет. А что у них за часами? 1, 2, 3, ты 16. 2. Так, 2, 16. А, подожди. Время покажет. А, 1 116. Так, тут четырехзначный код. А мы видим везде примерно по три цифры. Ага, ага. Так, интересный вопрос сюда получается. Ну-ка. Я раньше замечал цифровой код. Как я могу его пропустить? Понять имею, какой здесь пароль. Ага, я понял. Там написано, что время покажет. Но. А, я кажется, пони... кажется возможно, я понимаю. А что если это, допустим, 2, 1, 16? Нет. 2, 2, 16? Нет. 16, 2, 5? Так, стопы. Либо я тупенький, либо нет. Даже здесь нуля-то нет. 1, 16, 1, 2? Нет. Две стрелки показывают на... 6, о, маленькая на один. Потом 16-2. Нет, нет, ну как? как мне понять? Подожди, а как мне понять, блядь? Время покажет, я уже понял. Хорошо. Время покажет. Хорошо. Вот время. Это подсказка. Но как мне из нее вытянуть? Ну, четырехстачный Можно методом подбора Пусть это очень-очень долго Но методом подбор Так, а куда-нибудь еще залезть могу? Нет, в принципе, это все, что я могу Да, здесь я посмотреть ничего не могу Да, понял, я понял, понял Так Хм А, тут еще и секундная стрелка Подождите, нашел Ну, допустим Mm -hmm. 2, 16, 6 1, 2, 16 Или методом отсеивания надо 1, 6 Допустим, 2, 5, 1, 1 Понятно Рипят просто оказывается. Свет мне, пожалуйста. Как я выяснил, глядь, по маленьким стрелкам решил посмотреть. Я не гений, конечно, но. Наблюдение, приятный звук. А -а -а. Наблюдение. Приятные звуки, но полное отсутствие дружелюбия. Приятные! Да ну, у меня аж морожки по коже были от этих приятных звуков. Отсутствие дружелюбия, старые бактерии человеческих времен, поедают все виды материалов, в Совершенная... совершенное зрение на темноте реагирует на интенсивный свет. Ага, хорошо. Так, первый раз вижу эту комнату, не могу поверить, что ему удалось скрывать ее от меня все это время. Схема даже быть для его оружия против зурков, папа всегда скрывал над чем работает. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях, он ушел из поселка и так не вернулся. Так, газета сенсация внимание контроль над зурками потерян теперь они едят металл О, мы все и больше и больше сюжета узнаем это зурки в склянках посмотрите чем-то халфу напоминает но у меня от этого места немножко не по себе конечно так что скажешь Что-нибудь еще скажешь нашел здесь что-нибудь интересное Ага. на тебе кончу ага, бабушка знали стиль так, сейчас найду что-нибудь интересное Без тебя, судя по всему Схема дефлекса Концепция Света Понятно, блядь. А, схема дефлекса Концепция Световой пистолет Низкий приоритет Внешний вид Размер Мощность шума В децибелах Высокий приоритет Испытание в реальных условиях Цель уничтожить 20 зурков В секунду В секунду Представляете? Тут что-то написано Мне не дают перевести Жаль Спорим, в ящике что-то есть? Да, я же сказал. Так, а мне с ним обязательно говорить, чтобы он дать? Да блин. Ну, посмотри. Погоди, я это раньше уже видел. Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы можем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел? Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против Зурка, верно? Мой папа точно взял его с собой. Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Иди за мной, я открою тебе дверь. Отлично. Насколько мы уже это самое, вот это вот, самое, вот это вот прямо Так, но фрагментов памяти я не нашел. Блять, сквозь дверь прошел, божечки. Ты должен починить я придумать что-нибудь, кто может тебе помочь. А, ага, понятно, спасибо. Так, бар. А где тут бар? По-моему... А, я в ту сторону иду. Да, да тихо, тихо. По-моему, с этой стороны бар, да? Да. Не получается, связь. Нашел что-нибудь интересное? Интересное устройство, но поломанное. Может кто-нибудь в поселке может его починить? Ты спрашивал в баре? Понятно, я понял. К Шейму свою к нему я зря пришел. Джейкоб. Ты, мальчик, чем я могу тебе помочь? Какой красивый предмет, редкий там уже. знаю парня, который бы починил подобное, очень талантлив. Просто немного, ну, сам видишь. Его зовут Элиот. Его офис находится слева отсюда, рядом с магазином, которым заведует бабушка. На двери повсюду висят таблички. На двери. Ага. Хорошо, я понял, то есть слева отсюда, рядом с бабушкой Бабушка, вот она На двери висят таблички Программа или стучите дверь, ждите, пока вам откроют Закрывай, малой Это я Я, я стучался, не переживай Опа, ноты. Это мое. Взял, спиздил такой аккуратненько. Так, сейчас сначала осмотреться. А, все, я понял. С ним разговаривать нет смысла, походу. Так, никаких интересной информации. Так, ты кто? Тебе нужны ли Он вон там. Все, понял, спасибо. Опа, еще какая-то надпись. Нас запрограммировал быть роботами. Но уже столько-то дней у нас есть душа. Надеюсь, что когда-нибудь аутсайдеры надут выход из этого ада. Момо. О, он здесь был. Так, ну пойдем сходим. Можно музыку поменять, но как-то слишком это трагично. Так, материнская плата и так далее и тому подобное. Дата Какие-то еще цифры Еще что-то Элит, вот, подожди, я к тебе скоро подойду Опа, память, отлично <звы> Это дерево, настоящее чудо науки Удивительно, человеческая изобретательность Нашла способ создавать растения, которые Процветают без солнечного света А Арканической жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе Роботам это не нужно, но они все равно за ними ухаживают Это именно то, чего хотели бы люди Отлично. Я пока не пропустил ни один фрагмент памяти, судя по всему. Познакомиться. Да? Чем могу помочь? Так, сначала пароль. Хочешь я прочитать этот двоичный код? Секунду, мне нужно откалибровать мои линзы. Готово. Это означает бар -дуфер. Странно, это означает встречу с помощью двоичного кода. Бар-дуфер. Запомнили? бар -дуфер. А я даже запишу, а вдруг его просто мимо этого сейфа проходить не будем. Ну а кто знает, да, как бы. Так, давайте ему сейчас дадим. Так, бар. Ну так, на всякий случай, вдруг реально нам надо будет, б, писать. Предмет же у нас из рук не уходит. О, отличный трекер. Я знаю эту модель. Это Тошима Берд. Это если что, с помощью этого маленького гаджета можно отследить любого. Можно? Я знаю, как его починить, но когда я так дрожу, я даже клавиатуру пользоваться не могу. Не знаю, заболел я или еще что-то, но чувствую себя неважно. Я не могу работать, когда так дрожу. Да мне меня нужно одеяло, чтобы я мог починить трекер. Конечно, держи. О, где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Дай-ка примерю. Не зря я все это делал, ребят, не зря. Смотри, дрожь прошла. Я снова могу работать. Нифига, как он укутался. Спасибо, теперь я точно смогу починить твой трейдер. Да сгнуть, просто нужно обновить и кое-что. Валя Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь того, кого ищешь. Удачи! А, к сожалению, не умею играть. Теперь все должно работать. Отлично, мы выполнили сразу несколько действий. Только я ме меточку свою маленькую оставлю. Ладно, как бы я здесь был, я молодец. Двери попортил ковры попортил все можно идти дальше так тут наверное выход через окно есть да нет походу нету а как мне дверь открыть а вот вот вот вот так отлично у нас будет свой быстрый, быстрый проход теперь сюда отлично так сначала к сейфу идем сначала к сейфу купа а мы тут уже были обеление. Так, объявление, Еще робот, способен контролировать южный вход в безопасное 2 литра масла судьбы в день. Просьба защищаться к хранителю. А, понятно. Так, сейф, сейф, где мы видели сейф? Где-то на главной улице, слева. Так, где у нас главная улица? Главная улица сюда. И направо даже. Даже вот сюда, да, вот сюда. Нет, стоп, не сюда, походу. Нет, не сюда, не, не здесь. Так, стоп, не помню. А, значит, вон там. Нет, стоп. Блять, я забыл, где сейф. Так, здесь у нас кто? Здесь у нас хер знает кто. Так, ладно, хороший вопрос, где сейф? Просто помню, что я в каком-то переулке его увидел. А, да, вот здесь. Вот он. Чего? Не понял. блядь. А, подождите, кажется, я понял. А. Ну, ну вот это понятно. А, я, кажется, понял. А, часы-то ходят. Часы-то ходят. Хм. Подождите. Подождите. Луфербар. Вот он. Хм. 1, 2, 8, 3. Хорошо. 1, 2, 8, 3. Окей. Оказывается, все просто. 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. Отлично. Там, наверное, ноты или еще что-то? Да, ноты, прикиньте. Ну что, мои дорогие, вы знаете, вы понимаете, к чему я веду. Я сейчас смогу найти. Так, третья нота. Без названия. В этой мелодии ровно 44 ноты. Нифига себе. где так себе с честно когда ее придумывали по-моему уже поняли что типа идей нет придумать нечего идей нет ну ладно мои дорогие будем заканчивать спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте палец вверх спасибо ребятушки пока пока